Всем привет! Сегодня у нас опять блюдо на атаку. Ну и, в общем-то, на чередование. Я вам покажу, как сделать. И эпопея с пергаментной бумагой у нас продолжается. Вот, пожалуйста, застелите сковороду пергаментной бумагой. Ничем смазывать не надо. И сейчас я вам покажу, как просто гениально приготовить котлеты. Значит, у меня... Я разделила фарш. Здесь у меня будет э, фарш только на атаку. Я добавлю сюда лук. А в этот фарш на чередовании я добавлю лук и морковь. Морковь вы можете, ну, это на ваш вкус, можете добавлять, нет, но я вот как-то однажды попробовала с морковью. Очень-очень мне понравилось, очень вкусно. Еще вы можете добавить любую зелень, любые приправы. У меня будет соль, черный перец, и приступим. Морковь нужно потереть на мелкой-мелкой вот терочке. Лук я перекрутила после фарша. Разделю его сейчас на две части. Так, лук разделила, морковь добавляем. Вот вы знаете, у нас, мы вот сейчас, Леша, многие спрашивают, как мы питаемся, чего мы придерживаемся. Я вам хочу сказать, что мы придерживаемся, в общем-то, того же питания, что и на дюкане. Единственное, что у нас бывает, пир почаще, но он, дюкан рекомендует два, ой, один день, чисто белковый в неделю, у нас два белковых дня. Чувствую себя великолепно, поэтому всем рекомендуем. Так, теперь нужно фарш и тот то другой посолить, поперчить. Если вы готовите котлеты с яйцом, добавьте по одному яйцу в каждый фарш. Но я уже давно-давно готовлю котлеты без яйца. Так, теперь перец перемолотый, я его заранее, чтобы не затягивать видео. Так, мои дорогие. Просмотров у нас немного, комментариев практически нет Я вот никогда не просила, но я вас прошу Вы что-нибудь мне напишите Спасибо, пожалуйста, мне не понравилось, мне понравилось Поставьте обязательно лайк, мне это будет очень-очень приятно Да-да, мои девочки, мои родственницы, вас тоже касается Теперь надеваем перчатки и перемешиваем Кто не знает, где поставить лайк, спросите в комментарии Фарш нужно очень-очень хорошо перемешать Все соединить, все приправы, все запахи. Ну и второй фарш я буду точно так же перемешивать. Хотите посмотреть, скажите. Так, котлетки я скатала. Я сначала делаю шарики, а потом уже формирую котлеточки. Вот так. Перчатки это от моркови. Теперь пожелтели. Там кар... каротин? Бета. Бета-каротин. Так, сковорода у меня уже нагревается. Сейчас сначала я приготовлю котлетки, которые идут на атаку. Так, идем. Здесь у меня готовится рис. Рис я готовлю по своему специальному рецепту. Получается очень-очень вкусно. Я вот сколько мы здесь живем в Португалии, я не ела нигде ни в кафе, ни в ресторане нигде вкусный рис. Просто, ну, невкусный. Так, все, сковорода нагревается, огонь чуть-чуть. Ну, средненький такой. Выкладываем. Вот так. И готовим, как обычные котлеты. Это вот девочки для тех, кто говорит, масло, масло нельзя. Вот так. Ждем, когда поджарится с одной стороны, перевернем и приготовим на другой стороне. Всё. Вот формы, которые я вчера делала. Вот вспекла такие куличики и уже попробовала... Все отходит, ничем смазывать не надо. В общем, абсолютно тесто было жидкое, достаточно такое. В общем, ничего не развалилось, все получилось. Так, котлеты оказались не очень у меня... Ну как, они не выпустили сок, поэтому я чуть-чуть добавлю водички. Вот так. Обычно, знаете, они такие раз-раз и сок уже выделяется. Переворачиваем. Следите за ними. Если нет сока, добавьте водички. Вот Ничего не брызгает. Все происходит в пределах сковородки. Идем. Я прикрою крышкой. И пусть они у меня готовятся. Ух ты! Какая тут получилась у меня красота? Все, котлеты готовы. Вынимаем. Бумагу я, конечно же, поменяю, потому что она, видите, пригорела. Котлеты получились у ну, меня как бы не очень сочные. Или даже, наверное, не то, что они не сочные, просто не выделился сок. Так, сейчас меняю бумагу и котлеты на чередование. Так, бумагу я поменяла. В общем, все приходит с опытом. Выкладываю котлеты на чередование. И, вы знаете, сразу сюда сейчас я налью немножко каплю воды чтобы у меня ничего уже не пригорело, вот так, буквально 30-50-30 миллилитров, вот так. На самом деле вот даже без воды, с водой, без воды, ни, ничего не брызжет, не ни... кухня у вас плита не заливается жиром, жидкостью, потеками, вполне себе хороший результат получается. Так, все шкварчит. Вот я думаю, что вот эти получится как на пару. А вот когда жарились те котлеты, вы знаете, вот совершенно такой был запах, как будто это делается на гриле. Ничего не стреляет, все прям шикарно. Я их сейчас переворачиваю. Накрою крышкой и будут они у меня готовиться под крышкой. Так, котлеты готовы. Вынимаем. Мы уже одну котлету, которая на атаку попробовали. Знаете, напоминает вот такой забытый вкус гамбургера из Макдональдса. Очень-очень, знаете, как будто приготовлено на костре. Вот так. Такие котлеты у меня сегодня получились. Я всем желаю приятного аппетита. Приготовьте вот таким образом обязательно. И вы больше не будете готовить на масле. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока.